Привет всем с вами гамова и сегодня мы посмотрим на ивент на серии МС Волга. И неужели мы увидим что-то интересное на этот раз? Конечно же, да, и начнем с предыстории. Начало лежать в письме Рейна, которое он писал своей жене о Нессии. Позже это письмо вернули обратно Рейну, но после этого письма Рейн исчез в остальных коридорах и неожиданно появился в роскошном форте. Здесь есть роскошные ванны из лавы, столбы из лавы, кристаллы из льда и, конечно же, все это находилось в замке, который сделал он, в принципе, хорошо. И стены, и башни, и катапульты. И порталы очень хорошо вписываются в атмосферу. Но что было неудобным, это маленькое освещение. Конечно там есть лава, но там было бы приятнее смотреть на освещенную карту. Еще там была большая коренная стена, которую тоже надо было чем-нибудь украсить. И у карты мало разнообразия блоков. К примеру, было бы приятно добавить на карту светло-красных и синих цветов. Также в некоторых участках карты были открытые места, в которых тоже можно было что-то добавить. Также карта за границами не была отгружена, что заставляло меня поставить графику на Майнкрафт на более низкую. Общая оценок карта 6 из 10. И после того, как Крейн появился в этом форте, началась эпичная битва. Сначала надо было зачистить катапульты, отбить башни, потом отбить ворота, далее очистить периметр замка, После очистки периметра замка отключались порталы, в следующей линии была битва в самом замке, там надо было убить офицера перед зомби, его убили успешно. О, мы видим Рейна, который... Рейн, который смазывается на всю глубину этой красоты, этой да, замка. Тут катапульты, которые могут нас убить. Ого, там кто-то уже прыгает! То, наверное, слишком опасно, раз даже пик-зомби выпрыгает. Тут примерно где-то на одного человека три пик-зомби. Рейн там в углу стоит. Смотрите, как Ирон сражается вместе с Призов. Или кто это? Масяня как сражается. О, смотрите, когда там кого-то зажали. Андрева в какой то Ирон, Ирон там где-то в них плавает. Так же, как и другие три игрока. Ворота открыты. Наши... Солдаты могут пройти дальше в следующий уровень. Смотрите, они все проходят внутрь, и они уже все здесь. О, черт, меня выкинули. Смотрите, это как муравейник напоминает. Вот весь план ä, этого ивента. Надо прийти, убить всех зомби и уйти. Кстати, там курица, смотрите, там курица. Сириом нам говорит убивать всех. Убивать всех за добро. Мне интересно, о чем дан пик зомби? О-о-о... Обычный будний день, меня опять убьют. О, вот, смотрите, там подкоп создали под воротами. Тем временем, мы можем проникнуть вот сюда, в замок. Рин один дерется, смотрите, как он молодец. Рин давай, Рин давай. Два человека могут столько убить пик зомби. Мне кажется, то, что тут действительно сложность надо как-то повышать. Надо не только пик зомби тут превосходить, а еще гастер допинг, на самом деле, нам помогает. Проход закрыли. Ого! Кажется, за углом тут столько вот этих ребят о, смотрите как Ваня устроился вот видите как хорошо дерется там воин в алмазной франье да вообще парень который с амазной франье хорошо дерется а хотя смотрите вот там в золотом слеме Андрей 99 он вообще пошел с золотом слеме и в скине пошел всех воевать он уже месяча отобрал кого-то привет О, смотрите, портал закрылся. О, смотрите, поскольку крайне криперы, И, смотрите, вот, и все открыто. И заходим. О, там уже один уже горит. Короче говоря, да, конечно, красивый замок, но тут не хватает красный. О, рейн. Привет, рейн. И в сторону, что, рейн? пик зомби тут смотрится кстати намного лучше на фоне лавы пик зомби там делает банзай смотрите спартанец там действительно всех убивает он сейчас всех там перемочит вот смотрите тиран ну ладно пока тиран о привет тиран еще раз да, всё, что, а в этом инвенте не хватает тенка, было бы круто тут все взорвать, в конце концов. Хотя так, в конце концов, э, и сделали с каким-то домом. Делал тут, смотрите, посмотрим, как он прекрасно тут командует, а внутри него появился э, пик офицер. Пик офицер хорошо бегает, пик офицер э, до сих пор всех бьёт, На пик офицер, пик офицер всех заспаунил. Пик офицер упал, за пик офицером все упали. Фиг офицер исправляется с двумя игроками. О, кстати, мы выиграли. Фиг зомби тут закупаются за всяких водопадах, того, как открылся, теперь нам доступен вход, и мы попадаем на крышу всего этого. Я думаю, игрокам не было скучно. Дальше мы попадали на подрастающую сцену, где призраки дерева приводили в чувство Рейна. Вот выдержка из высказываний. Не подходи ближе, энергия сколько разорвет тебя на куски. Ты понял, кто ты? Генералы двух фракций остались считанные секунды до открытия архипортала. Нет, я вас предупреждал, мы не можем так проиграть. Помните, генералы, ни харабрин, ни ваша сила и честь не помогла вам. Но это не так, вам нечего сказать генералу фракций. Этого не бывает, жизнь или смерть, если есть шанс победить. Все не имеет смысла. Но так странно. Я почти не чувствую хоррора. Похоже, он целиком поглощен работой над кристаллом. Ты рядом с истиной. Ты же еще можешь помочь нам. Истина? Истина нет. Мой мир погиб. Мой мир. Хоррор. Не дай повториться этому кошмару еще раз. Хоррор и аустар. Царги, мой мир. Да, я помню. Ты не можешь позволить погибнуть этому миру. Точно так же, как погиб твой. Хотя бы ради своей семьи. Семья, Рейн, Анессия, Зиана. Осталось в том мире. Ее больше нет, но есть еще другие достойные жить. Слезы. видишь, кто я? Ты еще человек. Что я натворил? То, что должен, Рейн, забудь, ничего не изменить. Убей их, вознеси флаг религион над этим миром. Нет. Да. Корок укловод, он пользуется все время тобой. Все время. <fulfilled> Генералы. Что я могу сделать, пока еще не поздно. Останови архипорталы. Anyway. Ты мой. My... Нет. Чертов мерзавец. Я хозяин своих идей. Я запру тебя в этот осколок. Не смей. Ты потеряешь силу. Мощь. Я наконец стал свободен. Поздравляю. Теперь ты настоящий человек. Нет. Не, не нет О, все, убил Херобейн. Мерзавец, что ты делаешь? Разве нет, вот ты хотел? Я! Не! Умру так! Разве не ты клялся, что защитишь наш мир? Я не прощу тебе этого! Девил, подойди! Это конец, верно? Мы продолжим твое дело! Не закрывай глаза! Я надеюсь, ты сможешь сделать то, что не смог сделать я. Нет-нет, ты ответственная за весь мир. Ты и твои люди. Я не подведу тебя, Онесся. Это ты. Я иду к тебе. Я свободе. Черт, погиб. Что он наделал? Зачем он это сделал? Хера, блин, ответь. Солдаты, вы только что видели, что такое настоящий героизм. Это великий человек, который смог победить всему внутри себя. Итак, был закончен наверх. После этого мероприятия у меня даже пару чатчиков было сильное впечатление от него. Концовка получилась самой интересной. Правда в середине было мало сюжетных сцен, поэтому общая оценка для сюжета 9 из 10. И если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Если вам вдруг не понравилось данное видео, то ставьте дизлайк. Подписывайтесь, если вам понравятся другие мои видео, Добавляйте видео в выбранное, чтобы позже его пересматривать, и зовите своих друзей, ведь чем нас больше, тем веселее. И всем пока!